Всем здрасте. проверил мини-рисующий дисколазер. Небольших размеров. Ну как в принципе звездное небо. Которое очень известное. Там якобы два диода в звездном небе стоит. Но это не звездное небо. Здесь стоит два серого моторочка. Два серого двигателя. Мощности он небольшой. 30 мВт всего лишь идет. Один зеленый здесь стоит. Настроек тоже здесь немного. Ав автоизвук. Микрофон, вентилятор под питание. Ну, в принципе, решил я его разобрать. Потому что звездное небо у нас часто попадается. Т такие вещи не часто. Приобрел его за 3500 рублей в городе Владимире. Продавался. В чем особенность заключается? То, что он не показывает, как хорошие лазерные проекторы, а именно рисует. Скорость у него сканирования небольшая, поэтому. Но полис рисует довольно-таки качественно. Для рисующего проектора. Не для голографического. Которые на метрах бывают. Все мы их знаем. Ну, сейчас, в принципе... Сейчас я открою. Этап, этап с булочками мы пропустим. Вот так он примерно выглядит изнутри. Здесь стоит лазер 5 мВт сейчас. Всего лишь 5 мВт. Именно от указки. Именно самый. От указки самый дешевый за 300 рублей. Это плату. Здесь у нее плата управления стоит. два моторчика стоит именно моторчик не говорила на а моторчика Зеркальца, ну конечно до этого здесь стоял 30 милливатт лазерный мод, но я его спалил как ни странно выглядел он примерно вот так но он красивенький принцип то дальше конечно идет видео где будет показывать в темноте как он рисует но сейчас просто включу конечно штыки рёса подрубается ну ка еще раз ну, вот я включаю Здесь включен саунд под музыку, то есть, сейчас в автономном режиме будет рисовать разные квадратики в основном, я так понял. Линия. Поле конечно 5 мВт, вручи довольно у него хорошо видно. На камере это конечно. Отражение уже, потому что струн у меня почти что довольно-таки светлый. Примерно такие рисунки он рисует. Конечно. Смотрите, сколько их здесь. Примерно. Рисунков довольно-таки много здесь. В темноте вы... Довольно-таки дело красиво, конечно, выглядит. Модуль у каски оказался довольно яркий. Хотя фиг узнать, может он на пике мощности работает. Я, так понял, регуляторов здесь никаких нету, для того, чтобы подрегулировать его мощность. И так он, в принципе, рисует. Также здесь, конечно, вдох приближения, удаления. Ну, а если кто любит, конечно, больше рисующие лазера. Потому что... Это, это уже поэтому стало надоедать. Лазерные проекторы, ста, проекторы стали. Сейчас очень похоже на телевизор стали. Иногда трудно различить уже. Что на мультимедином показывает. Также цветной, ярко, красиво. А что на лазерном уже? Поэтому для разнообразия приобретаем рисующий. Чтобы хотел вспомнить то время, когда не было такой доступности лазерных лазерам на Зато можно было купить вот такие на серверных двигателях. Они, конечно, стоят дешевле. Сейчас они стоят дешевле довольно-таки. Минус, конечно, то, что здесь деми... аж демикса нету. Ну, конечно, еще он программируемый. Это, конечно, минус его. Конечно, не знаю, все или не все узоры уже, да, нет, наверное, не все еще, потому как их здесь довольно-таки много. режим вращения резунков Он не так хорошо отображает Но отображает Ну, в принципе, не знаю, что здесь показать. Может, конечно, уже повторяется. Что делаем? Наверняка повторяется. Так они примерно дорожат зеркальки. Синий, конечно, все это дело более масштабно, масштабно выглядит.